Дорогие друзья, даже если вы приходите в магазин, вы хотите иметь выбор. Например, вы хотите есть голландский сыр, и если даже очень любите его, иногда вы хотите купить что-то другое. То же самое про выборы. Друзья, приходя на участки, вы не можете из года в год получать тот же самый цеповой набор, которому нас почет уже 20 лет. Я прошу прощения, но фамилии, которая нам сейчас предлагается для голосования, я помню в 96-м году, тогда я ходил в школу. И мне кажется, это позор. Мне кажется, каждый из нас должен иметь право выбора и в магазине, и выбирая путевку на отдых, и на выборах. Мы все с вами граждане Российской Федерации. Наше право выбора обеспечено Конституцией нашей страны. И ни один чиновник любого уровня, от самого низа до самого верха, не имеет права ограничивать вас и меня в выборе. Именно поэтому я считаю, что Алексей Навальный, независимый кандидат, должен быть зарегистрирован на этих выборах. И он доказал это право. Мы видим, сколько людей выходит на митинги, которые он. Даже там, где это запугивается властями, даже там, где есть риск задержания, его сторонники приходят и говорят о том, что он, он должен быть зарегистрирован. Мы видим, сколько людей смотрят его расследование. Это работа, которая фактически помогает нам строить в России гражданское общество. Для нас это важный аспект. Нравится вам это, не нравится. Вы можете быть сторонником левых взглядов или правых взглядов. Вы можете даже любить Путина. Но альтернатива должна быть всегда. Его сторонники должны иметь право проголосовать за того человека, которым нравится. Это базис нашей страны. Если мы начнем ограничивать себя и в этом, значит наша страна катится в тартарары. Поэтому моя четкая позиция. Алексей Навальный, как независимый кандидат, должен быть зарегистрирован на этих выборах.